В этот раз я решил провести эксперимент с микроволновкой. И вот такой вот пленкой, которая известна всем. Это пленка, которую можно щелкать. Многие это делают для того, чтобы расслабиться или снять напряжение. Я подумал, что же произойдет с ней, и произойдет ли что-нибудь, если положить ее в микроволновку. В случае того, что она загорится, у меня рядом есть огнетушить. Берем микроволновку, берем пластик, кладем в микроволновку, включаем, поработаем. Внутри крутится. Кажется, пока ничего не происходит. Пахнет пластмассом. Она совсем не нагрелась. Ничего не произошло. С эксперимент показал, что с пленкой ничего не произошло. Это можно было и ожидать. Поэтому можно пощелкать, расслабиться. Подписаться на следующее видео, поставить лайк. Возможно даже что-то написать в комментариях. Пока.